Если ты столкнулся с большой проблемой, мозговой штурм – это хороший способ найти решение или два. Из названия понятно, что идея заключается в том, что ты штурмуешь нейронные соединения своего мозга, чтобы быстро и интуитивно подобрать мысли. Результат будет лучше, если делать это в группе разных людей. Так ты сможешь окунуться в голову каждого человека, что приведет к созданию большого количества идей и возможно, решений. Прежде чем начинать, убедись, что ты пытаешься решить нужную проблему. Эйнштейн говорил, чтобы решить проблему, я потрачу 55 минут на определение проблемы и 5 минут на ее решение. Тина Силинг, хорошо известный профессор креативности, учит определять проблему, формулируя вопрос иначе. Например, можно задать вопрос «Почему?». Предположим, тебе нужно организовать день рождения для мамы. Ты можешь спросить себя, почему мы организуем праздник в день рождения?» И, возможно, ты поймешь, мы так делаем, чтобы человек почувствовал себя особенным. Затем спроси себя, от чего моя мама будет чувствовать себя особенной, и на ум может прийти совершенно иная идея. Как только ты определишь настоящую проблему, приступи к ее решению. Вот три способа. Совместный мозговой штурм. Для начала возьми маркеры и доску, или стикеры. Затем пригласи участников. Это твои головы. Начальники, учителя или другие органы власти не должны принимать участие. Их авторитет может помешать застенчивым людям высказываться. После чего объясни четыре основных правила мозгового штурма. Первое количество. Нужно высказывать все идеи, независимо от того, какими глупыми они могут показаться. Второе. Воздерживайся от критики. Плохих идей не существует. Третье. Приветствуются безумные идеи, и чем хуже, тем лучше. Четвертое. Дополняй идеи других. Сначала выслушай, а затем добавь. А еще можно! Теперь ты можешь приступить. Запиши проблему в виде вопроса на доске. Затем попроси все головы начать набрасывать идеи. Ты, как организатор, должен следить за тем, чтобы все говорили по теме. А чтобы никто не говорил одновременно, можно передавать указку по кругу. Записывай все идеи так, чтобы все могли их видеть. Напоминаю о том, что нужно дополнять идеи. Если Анна хочет сделать необычный зонд, Джей может добавить. А еще можно сделать так, чтобы он летал. Если кто-то испортит хорошую идею, организатор всегда может это исправить и вернуть ее на стол. В конце обсуждения посмотри, можно ли объединить две идеи в одну. Ведь слоган мозгового штурма «1 плюс 1 равняется 3». Затем дай команде проголосовать за самые понравившиеся идеи. И теперь вы можете либо дополнить эти идеи, поразмышлять над ними снова, либо остановиться, если ты доволен теми идеями, которые были предложены. По итогу запиши лучшие идеи, чтобы не потерять их. Техника номинальной группы. Объясни основные правила и ознакомь с проблемой. Затем попроси каждого участника записать их идеи анонимно. После собери идеи и дай участникам проголосовать. Самые популярные идеи можно снова обсудить в группах. Например, одна группа будет обсуждать внешний вид продукта, а другая группа может сосредоточиться на технических особенностях. Техника групповой передачи. Рассади всех по кругу. Объясни правила и ознакомь с проблемой. Каждый человек записывает проблему, и затем передает записку другому человеку, который должен дополнить идею. И так до тех пор, пока записка вернется к первому человеку. К этому времени группа наверняка хорошо обдумала каждую идею. Позволь каждому объяснить идеи, которые родились у них во время передачи, и запиши их. После чего можно проголосовать. А если хочешь поразмышлять сам, попробуй это прямо сейчас. В конце сюжета мы ознакомим тебя с проблемой. Когда поймешь ее, быстро напиши 5 идей в комментариях, без раздумий. Так ты раскрываешь свою креативность исправляешься с блоками в своей голове. Когда закончишь, прочитай комментарии других. Выбери самую понравившуюся идею и дополни ее. Можешь сделать так. Ответь на комментарии и напиши. А еще можно. И вот проблема. Наши океаны полны пластиковых отходов, многие из которых съедает рыба что, возможно, сказывается на нашем здоровье. Согласно газете «Экономист», к 2050 году в океанах будет больше мусора, чем рыбы в весовом соотношении. Так как же мы можем уменьшить количество пластиковых отходов в наших океанах сегодня?